сексуальности и романтических отношений. И самым подходящим днем для этого является 18 августа. Успешным днем для бизнеса будет 22 число, а самым оптимистичным и удачным днем в августе должно быть 20 число. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 6 августа солнце Солнце в напряженной позиции к урану у вас конфликт между сектором работы и сектором путешествий солнце в вашем секторе дальних стран поездок за границы и видимо это то, чего вы хотите отдыхать уехать увидеть что-то новое набраться каких-то новых впечатлений а уран в секторе работы может принести какие-то неожиданности в этой области ну например неожиданная смена графика и из-за этого вы не сможете уехать в запланированное вами время в запланированные дни вообще напряженная позиция планет она не говорит о том что вы вообще не сможете поехать или выехать, что все дороги вам как бы перекрыты, нет. Она говорит о неожиданно возникших проблемах со стороны, например, вашей работы. А для кого-то это может быть связано со здоровьем, ведь шестой сектор это также сектор здоровья. Вот эти проблемы придется решать, а потом уже отправляться в ваши поездки, ведь солнце-то у вас в секторе путешествий зовет вас. А у кого-то этот вопрос будет связан с учебой вашей или, может быть, ваших детей. Может быть, вы отправляете детей учиться куда-то далеко, может быть, за границу. Ну, вот тут могут возникнуть какие-то неожиданные трудности, с которыми вам придется столкнуться, решать вопросы. Ну, а потом вы уже сможете реализовывать все свои планы, мои дорогие. 8 августа. Новолуние. Новолуние во Льве и опять активизируется ваш девятый сектор гороскопа, путешествия, все заграничное, образование. Ну вот тут новолуние может принести какое-то новое начало. Кто-то из вас может решить пойти учиться в институт, университет, или вы решите просто повысить свою квалификацию и пойдете на какие-то курсы. А кто-то решит поехать путешествовать может быть вы заинтересуетесь какими-то другими культурами может быть дальними экзотическими странами вас может быть будут манить какие-то приключения ну а еще это сектор сектор философии религии кто-то из вас может быть заинтересуется этими предметами еще девятый сектор у нас отвечает за суды вот у кого-то из вас могут начаться какие-то судебные процессы, или вы начнете какой-то, может быть, судебный процесс. Подадите в суд на кого-то или на что-то. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. У вас оппозиция между вашим домом, семьей и вашей карьерой. То есть в первую очередь Венера в секторе достижений в области карьеры и работы это замечательно. Например, у вас может появиться какой-то покровитель. То есть человек, который поможет вам в вашей карьере. Он может представить вас каким-то нужным людям. Ну, вы знаете, достижения в работе – это очень хорошо. Только не стоит забывать про своих близких. Им может не хватать вашего внимания. А кто-то из вас может даже закрутить роман на работе со своим начальником или с каким-то влиятельным лицом. Ну, а дома вы будете все время говорить, как вы заняты, как вы стараетесь для семьи. Ну, вот это вот э, такая, знаете, традиционное представление Нептуна. То есть Нептун покровитель сжигцов. Так. 11 августа Меркурий. Меркурий тоже входит в ваш 10-й дом гороскопа, сектор достижений в области карьеры, работы, ну и поддерживает всех тех, кто работает в среде коммуникаций, за то, что отвечает Нептун. Это интернет, медиа, современные технологии какие-то. Вот в этот период очень хорошо поднимать вопрос повышения в должности и зарплаты с вашим начальством. А те, кто, например, работает на себя, начнут обдумывать какие-то новые возможности развития вашего бизнеса. Ну а еще Меркурий у нас отвечает за образование, и кому-то придется, может быть, чему-то подучиться для того, чтобы добиться успеха вот, именно в области работы и карьеры. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак Зодиака Весы. А это ваш одиннадцатый дом гороскопа, сектор друзей по интересам, это группы, партии, которым мы принадлежим. Ну и Венера принесет вам активную социальную жизнь. Вы будете постоянно окружены друзьями, единомышленниками. Кто-то из вас, может быть, заинтересуется искусством, музыкой, дизайном, косметологией, это все то, за что отвечает Венера. Вот этим вы и будете заниматься в свободное от работы время. Будете, может быть, ходить в какие-то кружки, секции, группы. А у кого-то из вас может завязаться роман «Венера», это любовь. Роман с человеком, с которого вы встретите вот в одной из этих групп. Может быть, вы были друзьями до этого, а теперь ваши отношения начнут развиваться, и, может быть, кто-то из вас даже начнет встречаться с этим человеком. 19 августа уран уран начинает процесс ретроградности. и честно говоря это хорошо уран бунтарь а тут он у нас немного утихомирится ну у вас это будет происходить опять в секторе работы ну и если в этой области у вас были какие-то неожиданности или изменения то тут все может как-то поутихнуть успокоиться если вы, например, очень хотели уйти с работы, вы можете передумать или отложить уход. Кто-то, может быть, хотел работать на себя, быть фрилансером. И ретроградность Юпитера, Урана, простите, она даст вам возможность все еще раз обдумать. Шестой дом ⁇ это также отвечает за здоровье. И вот тут кто-то из вас может заняться какими-то альтернативными методами лечения или оздоровления. 20 августа оппозиция солнца и юпитера и у вас активизированный сектор путешествий и сектор учебы но явно кто-то хочет поехать учиться подальше от дома или даже за границу но что-то может препятствовать вот этому вашему желанию, но ни в коем случае не отчаивайтесь. Все это временное, временные препятствия, и вы сможете осуществить свою мечту в будущем. Надо только решить вот эти все проблемы. Все это также может касаться поездок, может быть, вы просто планируете путешествие или отдых за границу или в командировку, но и тут вот могут возникнуть какие-то временные трудности. У кого-то из вас может быть это как-то связано с вашими близкими родственниками, братьями и сестрами, Может быть вы планировали совместную поездку, а они не могут поехать и это все откладывается. 22 августа солнце. солнце меняет знак, входит знак зодиака деву, ваш десятый дом гороскопа. Опять сектор достижений в области работы, карьеры, он у вас активен весь этот месяц. Ну что, солнце в этом секторе может принести повышение, повышение по службе. Наконец-то выбьете <связывая> более высокую должность. Но если вам ее еще не предложили, то это хорошее время поднимать вопрос об этом с вашим начальством, о повышении в должности или хотя бы в зарплате <связывая> 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют осетровым, так его называли индийские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем третьем доме гороскопа, а это сектор коммуникаций, учебы и близких родственников. Полнолуние, ну, оно обычно как свет фонаря высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. Для вас вопрос учебы может стоять очень остро. Или вы, например, закончите учебу и будете раздумывать, что делать дальше. Относительно родственников, может быть, у кого-то из вас был конфликт с братьями или сестрами вот во время полнолуния, завершения вы можете помириться или наладить эти отношения. Это также касается конфликтов, может быть, с соседями или коллегами. Все можно уладить в этот период. 30 августа Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш 11-й дом гороскопа. Это сектор друзей по интересам, это группы и партии, которым мы принадлежим. Ну и принесет активность ваша социальная жизнь. Это общение с друзьями, новые интересы, это совместные какие-то занятия. Очень хороший этот транзит для тех, кто, например, выступает, выступает с речами или ораторствует, или вот как я записывает видео. Или вас выберут лидером, может быть, в какой-то группе, и вам придется выступать, а кто-то займется политикой, и вы будете очень активны в этой области. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня, если вы первый раз на моем канале. Пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.